На тело массой m действует некоторая сила. Тело при этом перемещается и приобретает скорость. При перемещении тела сила совершает работу. Будем считать, что сила и перемещение направлены в одну сторону вдоль одной прямой. Если координатная ось Х направлена в ту же сторону, то проекции на эту ось силы перемещения и ускорения движения равны их модулям. Сила действующая на тело совершает работу. Из формулы для проекции перемещения выразим ускорение и после подстановки получим выражение для работы. В левой части равенства стоит работа силы, в правой части равенства стоит разность величин, характеризующих положение движущегося тела в некоторые моменты времени. Эти величины называют кинетической энергией тела в конечном и начальном положениях. Работа силы равна изменению кинетической энергии тела. Это утверждение называют теоремой о кинетической энергии.